Раз, два, три. Здарова, бандиты! С вами я, Вули. И сегодня мы пройдем игру как задумали разработчики. Сегодня мне пришли абсолютно все книги, связанные с игрой по сосед, и я решил начать с пути водителя по играм Hello Neighbor. И на самом деле это можно назвать как реально задумали разработчики, чтобы мы проходили игру. Грубо говоря, нам здесь дают разные советы и так далее. Ладно, присаживайтесь, и приятного вам просмотра! Итак, давайте сразу скажу то, что данный видеоролик будет разбит на две или три части, потому что делать все в одно это как-то неинтересно, да и получится очень долго. Поэтому начнем с первого акта. На самом деле, о первом Макс пишет только на 70-й странице, и это очень <laughs> удивительно, ведь игра называется ⁇ Путеводитель по Hello Neighbor ⁇ До этого нас, конечно, знакомят то, что, например, с нашими персонажами, например, с Ником Ротом или с соседом, также знакомят с семьей соседа. Ну и получаем некоторые заметки, а также возможность прохождения нам объяснят как пройти игру, Hide and Seek. Это, конечно, очень круто, но я надеялся на больше. Начиная с 70 страницы, с 5 главы, идет речь уже о Hello Neighbor, поэтому давайте проходить. Итак, объяснение начинается уже с катсцены. То есть, он мне здесь рассказывается, что здесь, во-первых, происходит, что вы видите, и почему такая странная анимация. Также нас знакомит с домом соседа и с нашим собственным домом. Итак, первые стратегии. Здесь нас учатся прятаться в шкафах, то, что мистер, мистер Питерсон нас там не находит, надо убегать из соседа и дает интересные советы. Например, то, что Hello Neighbor обладает искусственным интеллектом и наш сосед развивается с нашим большим количеством попыток. То есть, если мы проходим неправильно, он это запоминает и проходит лучше. Начинает играть, обдумывать и переигрывать нас. Ярче всего мы видим это во втором акте, потому что именно там я очень много ступился. Не сейчас, конечно, вот когда только начинал проходить игру. Там сосед запоминает, куда ты ходишь, и так как локация уже ограничена, ты не можешь убежать к себе домой. Он тебя более часто ловит. Ну ладно, переходим уже к самому прохождению. На следующей странице нам уже говорится, зачем мы ищем. Мы ищем красный ключ. И у нас для этого э, есть целых два пути. Итак, первый шаг получения ключа. Забраться на второй этаж Сейчас мы этим займемся как раз таки Итак, в первом способе нам объясняют, как запустить лифт и как подняться на нем И знаете, я никогда этим способом раньше не проходил, вот реально Я даже не додумался, то, что можно так пройти Да, я, конечно, видел лифт, понимал, что он для чего-то нужен Но я даже не знал, что, типа, как его запускать На самом деле, я проходил все время через, получается, магнит и так далее но сейчас нам рассказали, как проходить это с помощью, получается, лифта. И знаете, этот способ черт ногу сломит. Потому что то у меня лифт не поднимался, то у меня мяч какого-то фига улетал непонятно куда, то у меня просто не срабатывал. И у меня получилось только на пятой попытке. Чтобы вы понимали, прохождение первого акта обычно занимает там не более пяти минут. А сейчас я потратил минут 20. Здесь, понимаете? То есть первый способ вообще не легкий, Но для видео я все таки пришлось его сделать. Итак, вот как он выглядит. То есть, вы приходите на второй этаж, здесь конкретно указано, что вам понадобится коробки, и а, получается крышка от бака. Разбивайте стекло, доходите внутрь, снимаете, получается, вот эту вот картину, это логично, как в всех прохождениях, и поднимаете эту фигню. Нажимаете на этот крючок, и он поднимается наверх. То есть, грубо говоря, аппарат начинает работать. Идем дальше. Что нам нужно дальше сделать? Нам нужно спуститься вниз и взять шар для боулинга. Реально, шар для боулинга я до этого даже не догадывался. Я думал, это просто прикольная декорация, там какая-то отсылочка. Ставить шар для боулинга непосредственно против вентилятора, нажимать вентилятор и быстро бежать вниз. Чтобы вы понимали, во время этого сосед не должно быть рядом. А чтобы дождаться этого момента, мне пришлось стоять в ФК. Очень большое количество времени и ждать пока он уйдет. В ванную, по своим делам и так далее. Он делает это очень неохотно. Итак, вот мы поднялись наверх, дальше мы просто разбираем стекло и забираем крас красный ключ. В целом понятно. Второй способ это у нас классический. Если вы смотрите за моего канала смотрели стримы, то вы знаете, то, что я всегда им прихожу. Ну, я говорю уже ранее. Это способ через магнит. Тут у нас все, конечно, понятно. Единственное, то, что я не понял, здесь тоже говорится, что есть два пути, А именно может э, получается отмычка открыть почти все двери, и в том числе и дверь на втором этаже, только там стол, поэтому я не понимаю, как она вам поможет. Поэтому тут. Половина бред, половина лок То есть это классический способ Мы берем коробки, забираем отмычку Открываем, получается, мастерскую Забираем гаечный ключ, поднимаемся наверх, забираем ключ Очень круто Это точка невозврата, где говорят то, что Когда мы берем красный ключ, сосед нас всегда видит и всегда находит Ну, это фактически правда Также после этого нам сразу дают карту подвала Именно объяснение, где что находится и так далее Это очень сильно помогает прохождению новичкам, Ну и в целом интересно посмотреть Дальше нам рассказывают, куда надо идти, потому что когда люди проходят раз, они даже не понимают, куда надо идти. Ну типа стиральная машина и стиральная машина. Ок. Дальше нам говорят то, что вот, вы попали в кровать, разбиваете одно стекло и прыгаете. Кстати, стекло на данный момент уже на данное обновление разбито изначально, поэтому вам ничего раз не нужно. Дальше нам говорят то, что нужно убрать все стулья. Ну то есть, грубо говоря, классическое прохождение. А дальше говорят, выключайте свет, пробегайте по своему пути Ну, что в принципе, как видите, что сейчас я и сделал И активируйте генератор В целом генератор активирован Дальше возвращайтесь обратно И все, доходите до подвала И тупик Также нам дают очень интересную картину Именно пропал без вести И именно вот как это выглядит Николас Рот, возраст 15 лет И вот здесь описывается, почему он пропал И какие его описания Ну, а дальше следующая глава Это уже будет немного пост. Окей Спасибо всем большое за просмотр данного видеоролика, с вами был я, Вули, хорошего настроения, хороших дней, всем удачи!